Привет! Для сегодняшнего ролика я выбрал тему, которая ну, сейчас активно начнет развиваться, если еще не развивается, в чатах призм. Потому что я вижу, вот в блогерском чате призм уже человек начинает писать, что вот, мы последний раз, некоторые из нас видят монету призм, поскольку турки решили прибрать ее к себе в карман. То есть турки эти турки они не только на наших славянских девушек позарились но еще и на нашу любимую народную криптовалюту призм сегодня я хочу высказать свое видение этой ситуации и рассказать вам что в ближайшем будущем нас ожидает это не прогнозы это всего лишь мои размышления а, повторюсь что я не профессионал не крипто трейдер еще какие-нибудь словечки можете сюда приписать я просто крипто энтузиаст. есть у меня некоторые криптовалюты и я хочу рассказать ситуацию вам как вижу ее я на канале разработчиков криптовалюты призм появилась новость, что турки заинтересовались монетой призм, есть там какой-то лидер, у которого сообщество 300 тысяч человек. Это, к слову, хорошо, если это все сообщество зайдет в криптовалюту призм мы увидим рост цены. И Майоров, скорее всего, это был он у себя на канале, пишет, что турки вдохновились идеей акции компании GameStop и они хотят пропампить криптовалюту призм. Это искусственное завышение цены и ни к чему хорошему, в принципе, оно привести не может наше сообщество обычного держателя криптовалюты Призм. А максимум, что оно сделает? Это привлечет сторонних инвесторов на какой-либо бирже, на какой будет происходить этот памп или на всех биржах. Если инвесторы будут отталкиваться от графика на Coin Market Cap и некоторые хомяки, как их любят называть в криптовалютном мире, увидят, что цена на криптовалюту Призм растет и начнут скупать эту монету в надежде на то, что они еще успеют сорвать несколько Иксов. Для нас обычных держателей, ну, что именно я буду делать а, в этом случае, если памп состоится? Мы видим, что на сегодняшний день цена уже а, плюсанула 20%, процентов значит, что, возможно, эти новости играют как раз-таки на памп-монеты. То есть даже турки, возможно, они к 1 марта хотят сделать 5 баксов. 1 марта, 1 марта провести этот флешмоб. То есть, на мой взгляд, турки даже еще не начали делать этот флешмоб, а сообщество Призм людей, которые крутятся вокруг этой криптовалюты, которые наблюдают за ней, они уже начали закупать криптовалюту Призм в надежде на то, что действительно будет памп, и даже если не 5 долларов, ну, хотя бы доллар, вот некоторые надеются, что цена на эту монету будет. Еще один фактор, мне кажется, как который сейчас повышает курс криптовалюты Призм, это хайп проект MMM PRISM, поскольку там были обновления, у них поломался сайт, пока депозиты участников текущие там в заморозке находятся, собираются данные, чтобы их восстановить, но участники не хотят выходить из системы, и им надо где-то приобрести монеты, чтобы сделать новый депозит, а депозит там можно делать не меньше предыдущего, и если участники там закидывали свои последние стопи монет, сейчас им надо тоже где-то их найти, и естественно чтобы не потерять дальнейшую прибыль, они идут на биржу и выкупают эти монеты, мне кажется МММ MMM Prism это тоже такой значительный триггер, который сейчас мы видим на графике, но безусловно инфофон вокруг турков вокруг их объединения, он а, значимую, значимую роль играет в этой всей движухе и сейчас я вам расскажу что я буду делать в этой ситуации, если курс на криптовалюту призм начнет расти. Я выделю некое количество монет призм. Они у меня есть. Я холдер криптовалюты призм. И при повышении цены я выставлю стенки. Буду продавать на 10 центах. Я 100% буду продавать. На 30 центах я буду продавать. Я не все свои монеты на 10 центах продам. Я разобью их там на 15 частей. И на доллар поставлю стенки. И даже на 5 долларов поставлю стенки. Но буду их корректировать в зависимости от того как будет себя показывать график это на самом деле очень интересная тема ведь вот это сообщество которое вдохновило турков на пам криптовалюты призм они действительно навели шумиху в инфофоне как раз таки инвестиции all стрит сейчас вкратце вам расскажу что там случилось компания энтузиастов решила нагнуть хедж фонды то есть фонды которые играли на понижение в криптовалюте Призм тоже есть, в принципе, такие компании, которые играют на понижение криптовалюты Призм. Происходит это как? Например, мы возьмем площадку Рой Клуб. Рой Клуб берет вашу криптовалюту Призм под какой-то процент. Обусловливают они этот процент тем, что у них высокий парамайнинг, могут еще вам всякие разные сказки рассказывать, но вся задача Рой Клуба, вся надежда Рой Клуба на то, что в какой-то момент они взяли, например, 10 миллионов монет Призм. Они их продают по текущему курсу, и их задача в том, чтобы цена на криптовалюту призм опустилась ниже, как можно ниже, тем самым они смогут откупить то количество монет, которые они продали, которые они должны по обязательствам своим вкладчикам, и еще останутся при фиате или тех активов, куда они переливали свои монеты, то есть рой клуб. Взял у кого-то монеты у этих участников Продал эти монеты по текущему курсу Тем самым опустил курс вниз Потом перезакупил нужное ему количество монет Их вышло там больше, пускай даже в два раза И у Рой Клуба еще остались какие-то активы Будь то доллары, рубли, евро или даже биткоин Мы знаем с вами, что Владимир Мошкин любит продавать призм И покупать на вырученные средства биткоин На мой взгляд это положительный момент то, что будет происходить памп. Во-первых, я попытаюсь на этом дополнительно еще заработать и увеличить количество своих монет призм а, за счет того, что на более пиковой точке я Продам свои монеты И потом, когда памп пройдет, а он безусловно пройдет Я закуплю еще большее количество монет Как раз таки на ту сумму, на которую я продал Во-вторых, такими пампами можно как раз таки Расправляться с площадками наподобие Рой Клуба Поскольку цена на криптовалюту призм Если она будет расти, то вкладчики Рой Клуба Начнут выводить свои монеты Потому что монета призм Она уже очень продолжительный период времени а, В просадке И у многие люди по уходили и за счет этого в минуса. Как только у монеты призм начнет курс расти, многие из этих вкладчиков начнут выводить свои монеты с площадки Рой, чтобы их обналичить, рассчитаться там со своими какими-то кредитами, долговыми обязательствами, или просто взять котлету, положить к себе в карман, чтобы выйти в безубыток. Тем самым Рой Кубу придется расчехлить свои карманы, сейфы, сколько у них там миллионов монет призм хранится, и отдавать их своим вкладчикам, людям, которые проинвестировали когда-то эти монеты в них. И если у Рой-Клуба на тот период времени будет не хватать монет, то эта площадка начнет потихоньку скамяться Там начнутся задержки, какие-то блокировки кабинетов. Они и раньше случались на некоторых этапах, промежутках временных. Но если действительно будет курс расти вверх, если турки будут пампить монету, если это, конечно, не очередной вброс и фейк, но я вижу, что и чат наполняется, и люди Люди там действительно на иностранных языках разговаривают, поэтому будем считать, что это правда. Еще плюс, новостной фон за счет этого поднимается, начинают люди, как я ранее говорил, уже на сообщество все, говорить о том, что турки скоро выкупят всю криптовалюту призм, и безусловно, часть сообщества поведется на такие новости. Хочу сказать для вас, что вы можете просто понаблюдать за этой ситуацией, можете попробовать поиграться и на пампе продать свои монеты призм и потом перезакупить если вдруг у вас есть такое желание тут никаких советов прогнозов давать не буду до какой цены может дойти криптовалюта призм в принципе мы с вами все можем наблюдать в онлайн режиме и конечно найдутся люди которые там допустим если криптовалюта призм будет действительно за счет этого пампа расти в цене у некоторых они выдержат нервишки и они продадут все свои монеты там по 10 по 20 центов а потом а, цена станет нет доллары, и они будут сидеть кусать локти и думать, блин, а почему я чуть-чуть не подождал. А возможно, те, кто продадут по 20 центов, они наоборот будут в выигрышной ситуации, поскольку дальше рост курса не пойдет. В общем, тут а, предсказать не берусь, и вряд ли вам вообще кто сможет предсказать дальнейшее развитие событий. А, я свою стратегию уже вам обрисовал. Я обрисовал вам, какие положительные моменты есть у этой ситуации. Это распад всяких гнилых площадок, наподобие Рой клуба и также привлечение новой аудитории которая увидит, что ой а что это за криптовалюта, которая у нас дает такие иксы там за сутки за часы, за недели не знаю как будут развиваться события и это безусловно положительные моменты. Отрицательный момент тут может быть только один и он в принципе относится только к хомякам. Это те люди которые как раз таки в момент пампа увидят, что цена на монету растет и попытаются заскочить в этот паровоз и сделать себе еще пару иксов, но зачастую такие люди остаются ни с чем, и потом они или продаются в минус, или сидят, ждут, вот как последний раз биткоин, люди сидели 4 года, им пришлось ждать того момента, пока вот как цена биткоина обновит исторический максимум. Вот такие мысли были у меня на этот счет, пишите ваше мнение в комментариях, а возможно ли этот памп, будет ли этот памп, и до какой максимальной цены во время этого пампа а, дойдет а, стоимость за одну монету призм. И еще один момент чуть не забыл. Я понимаю, что сейчас а, в сообществе призм найдутся люди, которые, да ты что, ты будешь продавать, ты повлияешь на снижение цены, помешаешь пампу. Хочу вам сказать одно но. Если вы еще не знаете, что такое памп. Памп это искусственное повышение цены, чтобы на пике продать, а, слить все свои активы, и потом, если этот памп был искусственный, естественно, рынок скорректируется и опустится вниз, а, перезакупиться. Или перезакупить то же самое количество монет себе приобрести и остаться, допустим, с долларами на руках, или прикупить еще большее количество монет. Если вы этого не понимаете, то... Учите мать часть, как говорит Дмитрий Ерошев, и поменьше брызгайте слюной. Я вам, в принципе, описал действия, которые будут делать те же самые турки, которые как раз-таки и хотят провести этот памп. Цели у них только одни. Или умножить свое количество монет, или оставить себе тоже количество монет, но еще и уйти с прибылью в виде фиата.